I like me when... I like me when ребята всем привет и вы на канале леди баконкс сегодня мы будем тестировать приложение которое называется гача аниматор это приложение сейчас пользуется большой популярностью, потому что а, это приложение специально для того, чтобы делать анимации и не заморачиваться насчет а, вырезов фонов каждого детали, а потом это, соответственно, а, скажем так, превращать все это в кости и далее делать свою анимацию там в каком-то специальном приложении, а некоторые делают это даже на компьютере. Так вот, это приложение как раз как нам утверждает, соответственно, официальный луне, если я не ошибаюсь, то это приложение можно создавать анимации легко и просто, и не заморачиваться, и, короче, вы меня поняли. Это приложение протестировало много гач-ютуберов, и оно меня не обошло стороной. Так что сегодня мы будем это приложение тестировать, и мы будем, соответственно, делать реакцию на него. И, скажем так, соответственно, потом мы подведем итог, нужно ли это приложение или нет, понравится или нет, обесценит ли труды настоящих гача-аниматоров и так далее. Ну что, давайте мы начнем. Житель умер от депрессии. Мы его хороним. Нас приветствует такая коночка Майдайну Очень красивая. Тут высказывает предупреждение. Как я поняла, это приложение... Скажем так. Предупреждение о том, что тут будет некоторая лагия и так далее. Аниматор. Ну давайте мы будем делать своего персонажа. Эдит. Вот. Эдит. Так, тут у нас волосы. Да, будем... Персонажи вот такие вот. вот. Такая вот челочка красивенькая, шикарненькая. И бэк, по-моему, нажать надо, на да? бэк. Итак, здесь у нас, нас какая-то вот такая вот, по-моему, на самом конце. Так, сейчас мы будем делать И посмотрим так. У меня так, ставьем О, господи, так. Прикольная мишка, но это не мое. Сейчас посмотрим так. Так, у нас здесь вот ага, к сожалению, не будет такой такого стиля прически, как у меня. Так, ну блин, нету такого стиля. Печалька. Потому что, наверное, пока что не все, соответственно, прически есть вот здесь. Вот. И, наверное, это дело на основе Life, и Life. Вот. Поэтому не особо. Ну ладно, давайте вот эту. У меня волосы не длинные, они у меня короткие. Точнее, не у меня, а моего персонажа. Так. Тут у нас очень много различных причесочек. У меня, по-моему, сейчас Что-то у меня есть. Я как-то раз пыталась сделать своих персонажей в Гача Лайф. Я же пользуюсь GachiCube. Я пыталась сделать персонажей из Гача Лайфа. И мне получилось как-то не очень. То есть, хреново. Так, хорошо. Ну, блин. Вот вы знаете, здесь не все подобраны прически. И мои, походу, здесь нет. <смех> да хрен с ним, ладно. Вот эти будут пусть. Ну хорошо, что хотя бы челочка у меня. Будем. Итак... Так. Походу этой майки у нас нет, точнее, и у меня моего персонажа. Тогда приходится менять ост, тогда, <laughs> не знаю. Так, из... Так, это не мо ⁇ так, юбка. У меня юбка... Какая юбка у меня? Мы все знаем, какая у меня юбка. Она должна сюда входить. И это вот такая вот у меня. И тут, кстати, катанов стало больше. Короче, юбкам максимально не похожим. Так... Из носков мы, если все знаем, у меня вот такие вот, по-моему, по по носочки. -да. Называется «Угадай с цветом». Ну, по-моему, у меня какие-то вот такие вот. Ну, вот как-то вот так вот. А шуис, шуис у меня шуис. У меня туфли со звездочкой, но их походу здесь нет. Они у меня только в гач клубе есть. Ну давайте вот такие вот. Так. Здесь очень мало выбора. Это первое, потому что некоторые вещи могут, скажем так, не совпадать с вещами там, скажем, вашего персонажа. Так, я сделаю ремов. Мой персонаж преображается, и это хорошо. Айс. У меня, по-моему, один из популярных. Должен, думаю, должен быть. Приблизительно вот такие у меня. Итак. Эм, мои глаза темно-зеленые. Примерно... Это вообще не я. Честно говоря, это не я. Тут у меня сердечко. И оно, по-моему, белое. Если не ошибаюсь. Здесь это, конечно, хорошо, что я могу вот такой вот выпрямить. Ну ладно, пусть эти будут. <плодисменты> вот как-то вот так вот. На самом деле на меня полностью не похоже, как мы видим. Мы тоже делаем вот так вот. А это делаем. Самоделим. В -первых, тут очень мало выбора. Начнем с этого. Он очень маленький и, соответственно... То есть, как в Гача очень мало выбора. Некоторые, некоторые вещи просто отсутствуют. И, ну, давайте вот как-то вот, вот. Вот, как вот так вот. Так что, как меня, так, напишем, отлично. Тут у нас креатор, и мы заходим в меню. Так, мы здесь, да, сохранилось. Это вот импорт или экспорт, а не в характер и делатем. Так. <плодисмент> Неф uh -huh. Animation, по-моему. Вот. Вот к чему, соответственно, все это провело. Давайте мы сделаем, так скажем, легкую анимацию. Тут есть Ланджелет, и пока у нас тукангийский английский стоит, и у нас как-то вот так вот получилось. первой анимации. У меня персонаж на, на деле вообще не похож на того, который у меня есть на данный момент. Но надеюсь, то, что нам Луни добавит, соответственно новые соответственно, надежды, чтобы соответственно, персонаж был хоть как-то похож, и чтобы все было шикарно, под контролем. Там аксессуары добавят и прочие такие вещи. Ну, вы меня поняли. Ну что, на этом все. Ставим лайки, подписываемся. Я как раз Edit. Тут у нас как раз full screen. А это панель, по-моему, Save Load. По-моему, надо нажимать на рендинг. и по-моему я нажимаю на save и у меня вот тут сохранилась анимация в зеленом фоне точнее на зеленом фоне что я могу сказать насчет этого приложения Продолжение достаточно крутое, очень хорошее, то есть это может занять, там, допустим, поднять авторитет у новичков, и, скажем так, теперь контент, надеюсь, в кач-клубе станет лучше, и теперь можно будет делать анимацию, кач-аниматор и так далее. Мне очень понравилось, но есть один минусы. Во-первых, там очень много, мало выбора одежды. Очень мало выбора одежды. И, скажем так, ну, там очень мало выбора одежды. То есть одежды, там аксессуаров, там, там вообще нет аксессуаров, если честно. Ну, я цв... из своего я нашла только юбку, я нашла только свои кульфы и... Соответственно, рукава. Но перчатки я свои не нашла. И очки я тоже, соответственно, тоже не нашла. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Прежде чем, соответственно, использовать это приложение. Надеюсь, нам как раз добавят, соответственно, новые эти скины, анимации и прочие такие вещи. Ну, новые всякие... Не умею объяснять, но ок. Ну, короче, как-то вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписываемся. Короче, как-то вот так вот. Ну и всем пока. Мы еще увидимся. кстати -ка, я как раз, кстати когда доделываю новую часть. Я доделываю. Вот. Чуть-чуть. спойлер. <смех> ну, короче, пока. Всех целуем. Вообще, все шикарно. Все целуем. Обнимаем. Ну, и всем пока. Всем пока.